Добрый день, уважаемые коллеги. Я, плавник Радион Борисович, на ближайшем занятии расскажу вам о том, какие требования предъявляются к формам первичных учетных документов в связи с введением электронного документа оборота в организациях бюджетной сферы. Смотрите на видеоконсультанта.